키一下. Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. В общем, печь из земли потухла. Э, ну, внизу еще тепло. Непонятно, есть жар или нет. Тут что-то... В общем, как-то... Как-то это все... Осыпались края. Угли остались. Вот так это выглядит сейчас. Если бы я вечером вкинул дровишки, то может быть с утра уже были бы был бы жар, оставался. Так что угли были, можно было бы продолжать. Сейчас, сейчас, наверное, все потухло. Может быть, где-то там в глубине. И есть, но пока я не нашел. Арсений Селезнев Зверобой. Это че через ночь, после ночи, э печь из земли. Как она с вот таким количеством дров просуществовала, проработала. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!